Ежегодно 1 октября в России празднуют День пожилых людей. Для представителей старшего поколения проводятся праздничные мероприятия. Свое уважение людям преклонного возраста выразили студенты разных факультетов и институтов Казанского федерального. Центральным событием декады стал праздничный концерт в Большом зале Уникса. В нем приняли участие творческие коллективы университета, а также приглашенные гости из Государственной филармонии имени Губдулы Тука. Я считаю, что этот день – день заслуженных и уважаемых людей, потому что в этот день…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 В течение следующей декады пожилых людей во всех подразделениях университета пройдут участие заслуженных ветеранов научной и преподавательской деятельности. Празднование продолжится и в филиалах КФУ. Волонтеры Казанского федерального охватят не только сотрудников вуза, но и всех пожилых людей города Казани, Елабуги и набережных Челнов. Студенты будут посещать дома престарелых и жилые дома с оказанием помощи ветеранам. Наше студенчество, наше волонтерское движение не оставит без внимания ту категорию людей, которая огромное количество времени уделила нашему университету и воспитала не одно поколение нашего студенчества. Стоит отметить, что в Казанском федеральном более трех тысяч ветеранов труда, из которых более полутора тысяч трудятся по сей день. Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универньюз.